всем привет сегодня я буду 24 часа молчать это наверное будет самое ужасное ну а сейчас я пойду по магазинам и до да время 10 часов утра идем я уже пришла домой жара на улице невыносимая еще я устала до жопы весь поход в магазин я молчала а еще я не могла говорить с людьми кстати у меня герпес я не знаю, как можно было его получить летом. Но это же я, я просто дундук. А тут я чищу яйца для окрошки. Ну как вы поняли, одной рукой не получается чистить. Все, я уже обховалась, лежу как подыхающий тюлень. Сейчас буду смотреть что-то на ютубе. А тут мне пришлось опять идти по жарюке к бабушке в гости. В общем, дальше ничего интересного не было. Я пришла домой и увалилась спать до 7 часов вечера. Потом я пыталась подключить наушники к телефону и прикол в том, что музыка не играла и мне выдавал какую-то ошибку. Спустя полвека, я у меня все-таки заработала. Потом я хотела помонтировать видео на компьютере, но у меня не получалось скинуть видео с телефона на комп. В общем компьютер не видел мой телефон. Спустя опять же полвека и долгих попыток, пыток, наконец-то удалось подсоединить телефон к компу. А потом я искала видео, чтобы их перебросить на комп. Но так как миллион моих видео были не по порядку, а в разброс я не могла найти нужные мне видео. Потом я решила смонтировать один кусочек видео, так как это новое для меня приложение и я должна обучиться. Короче, в итоге мне все надоело и я пошла спать в двух ночи. На следующее утро. Тут я жду, когда же наступит тот час. Когда можно будет говорить. Блин, боже мой... Это было ужасно. Чё-то я... По-моему, как-то я теперь не могу соединить даже двух слов у себя в голове. <с Auckland> Это невозможно, было молчать! Я такой человек, которому постоянно надо что-то говорить, петь, идти бубнеть, что-то... Не, ну как там, говорят, там... А какой-то есть метод, типа, чтобы... Короче, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь, всех люблю. Да, всем пока.